Всем привет! Да-да, у вас не двоится в глазах. Это две одинаковые коробки. В них разные камеры. И сейчас я вам про них расскажу. На данный момент это самые популярные камеры, которые у нас есть в продаже. Одна камера стоит 1200 рублей, вторая камера стоит 1699. В общем, 1700. В чем же у них разница? Внутри паспорт, инструкции, характеристики и все, собственно. Ничего не подменили. Главное их не перепутать. Внешние камеры близнецы. Обе камеры предназначены для работы в помещении. Корпус у них пластиковый. Имеются вот такие вот отверстия для вентиляции камеры. Обе камеры имеют разъем подключения BNC. Тип камеры HD, АХД или AHD, по-разному их называют, чтобы было понятнее. В общем-то оснащение у камер приблизительно одинаковое. Различаются только сами сенсоры. Производитель у них тоже один. Polyvision. Одна камера за 1200 рублей имеет сенсор 720p и показывает в 1280 на 720. Камера, которая чуть дороже, Имеет разрешение 1080p и показывает разрешение 1920 на 1080. Да-да, вот вы не ослышались. 1699 рублей Full HD камера. Изображение соответствует. Просто картинка супер. Это, конечно, камера недорогая. От нее много не требуем. Но изображение тоже неплохое по сравнению с аналоговыми камерами. Это просто прорыв. Значит... Расскажу сейчас. Камеры имеют ИК-подсветку для работы в ночное время. ИК-подсветка включается автоматически с помощью светосенсора. Наступила темнота, или выключили свет в помещении камера, включает ИК-подсветку. Еще раз обращу внимание, что камеры только для работы внутри помещения. На улице они работать не смогут. Ну, или долго не проработают. А, значит, ИК-подсветка. Модуль ИК-подсветки имеет 25 светодиодов. Дальность ик подсветки по паспорту до 20 метров. В помещении, в общем-то, реально такую территорию осветить. Потому что в помещении хорошо отражается свет от стен и помещение заливается ровным мягким светом ик подсветки а ИК-подсветка у обоих камер она одинаковая и имеет возможность регулировать яркость. Если человек или объект какой-то подходит ближе, то изображение не будет засвечено. Камера просто уменьшит яркости подсветки и аккуратно осветит камеру. Так вот, чтобы их было видно. А, значит, у нас имеется два разъема. BNC для передачи видеосигнала можно передавать по коаксиальному кабелю или по кабелю витая пара. Но если мы работаем по кабелю витая пара, не забудьте использовать приемы передатчики. А, балуны Видео баллуны, Значит, это у нас разъем питания. Камере необходимо подать питание. 12 вольт, 500 миллиампер или полампера. Если ставите какое-то количество камер, допустим, 2, и вроде суммарно они потребляют 1 ампер, 1 амперный блок питания на них ставить нельзя. Он просто не сможет их ночью вытягивать. Когда в темноте включится ЭК-подсветка, и просядет питание, на камере просто будет портиться изображение. Поэтому надо сразу позаботиться и поставить более производительный блок питания. Полтора-два ампера будет достаточно. Конечно же, если длина кабеля сильно большая, кто-то может умудриться и 100 метров растянуть, то там эти полтора ампера вот, на большой дистанции в 100 метров ампера просто потеряются. Туда надо будет уже тогда ставить блок питания, наверное, не менее 5 ампер. Хотя нужно мерить напряжение на, на месте установки камеры. Значит, что еще интересное? Давайте посмотрим, как разбирается камера. Как она монтируется. Не пугайтесь, что она легко разбирается. Собственно, вот эта монтажная площадка. Она прикручивается к потолку или к стене, без разницы, куда будет устанавливать камеру. Шар. Легко достаточно открывается. Я не буду вскрывать, гарантийная наклейка заклеена, ломба. Поэтому камера у нас на продаже. Здесь кольцо состоит из двух частей. Все это наклейка на наклейке имеется серийный номер, модель и производитель Камеры достаточно надежные, отказов практически поэтому оборудования нету, работает хорошо. Единственное производитель предупреждает, соблюдайте полярность при монтаже. Перепутали, камеру спалили. Ну то есть чтобы Просто чуть внимательнее во время установки камер. Или даже доверять с профессионалом. Еще раз напомню. Одна камера у нас стоит 1214 рублей на сегодняшний день. Вторая камера стоит 1699 рублей. Это у нас камера 1080p. Высокое разрешение Full HD. Это очень классно. Это супер изображение. Здесь у нас 720p HD видео. Тоже неплохо, но до этой камеры ей, конечно, далеко. Вот такие у нас глазастики получились. А, спасибо вам за внимание. А, пожалуйста, голосуйте за наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеканал. А приходите в наш магазин, все эти камеры есть на стенде, подключенные. Их можно потрогать, покрутить в руках, даже разобрать здесь при нас. Сравнить, потестировать у нас есть возможность у нас в магазине. Магазин наш находится по адресу Город Томск, улица Красный Путь, 131. Остановка старозагородная роща или городок водников. Наш телефон 8 38 12, 38 30 05. С вами был Андрей. Спасибо за внимание. До скорой встречи, друзья!